Друзья, всем привет! В этом видео речь у нас пойдет об эмоциях на рынке и об неудачных днях. А проведу я торговлю онлайн, такую разговорную. Буду одновременно заходить в сделки, анализировать и рассказывать вам про эмоции на рынке. Давайте начнем. Для начала давайте найдем, куда можно здесь зайти в сделку. Просматриваю все валютные пары. Потихоньку анализирую. Сначала я смотрю всегда минутный таймфрейм в поисках каких-либо закономерностей, которые у меня отрабатывают. Потом перехожу на более большие постепенно. Ничего я не вижу в принципе на минутке. Давайте переходить на 5 минут. А вижу кое-что на EUSD CAD. Смотрите, такой нисходящий канал. Давайте для начала войдем в сделку и я объясню анализ. Давайте посмотрим часовой таймфрейм. Захожу я до 25 минут на понижение. Давайте объясню почему. Смотрите. Думаю, все видят этот нисходящий канал. Сейчас я его нарисую. Вот наш трендовый уровень сопротивления и трендовый уровень поддержки. Цена движется в этом диапазоне. Что я вижу на часовом таймфрейме? Здесь у нас находится уровень сопротивления. Давайте немножко отдалю. Видим хороший уровень сопротивления, там где у нас линия находится. Видим какие резкие отскоки в принципе происходили от этого уровня, то есть коррекция неизбежна. Итак, давайте с вами ждать окончания этой сделочки. Видим шикарный импульс вниз и остается 4 минуты. Итак, ребят, меня многие спрашивают, как же перебороть эмоции на рынке и как пережить Вот эти вот неудачные дни, которые в принципе неизбежны Если честно, я очень давно с этой проблемой для себя не сталкивался И уже не совсем понимаю, как это может быть Но я скажу вам свой метод, каким образом я отключаю эмоции на рынке Ребят, все дело в вашем мышлении, в вашем восприятии денег Давайте посмотрим просто вот на это Что это такое? Это просто цифры То, что находится на платформе, это уже не ваши деньги и не деньги в принципе Это просто обычный набор цифр который ничем не отличается от какой-либо валюты даже в онлайн игре Все абсолютно то же самое Именно так я это и воспринимаю Когда вы берете кредиты, когда вы э, кладете последние деньги на платформы, Тогда на вас начинают очень сильно давить эмоции Во-первых, нужно всегда Классно, депозит те средства, которые не жалко потерять в случае чего. Тогда уже порог эмоций немножко снижается. И смотрите, если я, допустим, воспринимаю деньги как какую-либо валюту в компьютерной игре, то есть просто набор цифр, то это не значит, что я не отношусь к ним серьезно. Это значит, что к депозиту нужно серьезно относиться но при этом не испытывать эмоций То есть не воспринимать депозит за реальные деньги Это что-то среднее между демо-счетом, на который вам наплевать И реальным счетом, которым вы очень грожите Вот где-то посередине вот это вот идеальная точка Я думаю, нельзя просто так взять и сменить мышление Это нужно делать постепенно, постепенно тренируя свою психику Итак, у нас остается 7 секунд Сделочка, как видим, заходит в плюс 3 секунды Цена отскочила от уровня сопротивления в нисходящем канале и направилась на понижение. Мы получаем плюсик. А, ребят, насчет эмоций. На рынке все устроено так, чтобы вы испытали эмоции. А когда человек испытывает эмоции, он начинает думать и действовать неадекватно. Он совершает необдуманные поступки и сливает свои деньги. И если вы испытываете эмоции, то вы попадаете в ловушку. На которые всегда попадается рыночная толпа Почти все трейдеры испытывают эмоции и теряют свои деньги Но те люди, которые не испытывают эмоции при торговле Те мыслят адекватно и видят все эти уловки В меру, конечно, своего опыта Итак, здесь, насколько я вижу, можно зайти и на повышение Давайте проведем трендовую линию Вот у нас уровень поддержки еще небольшой импульс вниз и мы с вами зайдем на повышение Давайте готовить время экспирации до 40 минут Видим, что наши минимумы потихонечку понижаются То есть вот в этой точке заходить не рекомендуется Лучше дождаться еще одного импульса вниз Если он произойдет, то я буду здесь заходить Как видим, произошел импульс вверх Давайте с вами искать другую валютную пару На той валютной паре мы пока что подождем Посмотрим за движениями цены. И, возможно, пока ждем, найдем что-нибудь еще. Смотрите, NZD-USD, еще один нисходящий канал. Давайте посмотрим более большие таймфреймы. Нет, здесь уже заходить опасно на понижение, поскольку находится внизу сильный уровень поддержки, от которого цена уже отскочила. Теперь цена может подняться вот до этого уровня. Здесь заходить нельзя. Смотрим дальше. Смотрите, USD-CD. Что мы здесь видим? Цена пытается пробить уровень сопротивления. Вполне у нее это получается сделать. Смотрим. Постепенно наши минимумы повышаются. Желательно здесь дождаться небольшой коррекции и зайти на повышение. Уже на пробитие уровня сопротивления. Видим коррекцию. И я захожу вверх на повышение. А смотрите, ребят. Вот у нас нисходящий канал. Но, как видим, цена здесь не дошла до уровня поддержки трендового. То есть, минимум обновился и цена отскочила немножко выше, чем наш уровень. Плюс ко всему, если мы перейдем на тайфрейм 5 минут, видим, во-первых, огромные тени и также наши минимумы постепенно повышаются. Цена идет на повышение к пробитию вот этого вот трендового уровня Сопротивление. И часовой таймфрейм. Видим огромные тени снизу свечей, которые указывают также о потенциале на повышение. Плюс общий тренд направлен на повышение. Думаю, здесь все понятно. Происходят шикарные импульсы. И у нас до конца сделки 8 минут. Итак, теперь речь у нас пойдет о неудачных днях. Как же с ними справляться и как их избегать? Никак, ребят. Неудачных дней ни одному трейдеру не избежать. Это часть торговой системы. Мы зарабатываем и учимся не только с помощью наших плюсов, но и с помощью наших минусов. Вы должны просто принять это и не зацикливаться на неудачных днях. Это просто часть вашей торговли, часть вашего выхода в плюс. Если у вас часто происходят неудачные дни, допустим, несколько дней подряд, то нужно просто взять перерыв 1-2 дня и посмотреть на свои ошибки. Возможно, вы что-то заметите и немножко измените подход. Или просто переждать волнение рынка, если в этом в принципе виноваты неадекватные движение рынка. Потому что такое тоже может быть из-за новостного фона, из-за начала месяца, к примеру, и тому подобное. Самое важное это соблюдать все свои правила торговли, в неудачные дни на вас будут как раз действовать эмоции, и если вы подвергнетесь эмоциям, то вы можете нарушить все правила, нарушить риск менеджмент и продолжить торговать до вашего слива, я думаю это частенько со всеми случается. Вот такого как раз делать не нужно, риск менеджмент как раз и существует для того, чтобы вы соблюдали все правила на эмоции и запомните, если у вас что-то перестало работать на какое-то время, то это не значит, что это перестало работать вообще. Опять же, если вы получили несколько дней минусовых подряд, то вы уходите на перерыв, потом возвращаетесь, проверяете свою торговую систему, свою стратегию. Если она работает, то вы просто продолжаете по ней торговать. Если нет, то вы что-то меняете. Сразу все менять не спешите, потому что именно из-за этого многие трейдеры не могут выйти в плюс в долгосроке. У них что-то получается какое-то время, я думаю, это у всех такое есть, они выходят в плюс, потом это перестает работать, они паникуют, все, все абсолютно меняют, абсолютно новую торговую систему строят и опять выходят в минус. Потом опять же получают плюс на какой-то ситуации, потом все меняется и так далее. По такому замкнутому кругу. Вот так делать не стоит. Сосредоточьтесь только на одном. И практикуйте только одну торговую систему, постепенно ее улучшая. И теперь... Как же справляться со сливами? Все люди сливают свои депозиты, ребят. Все трейдеры, даже профессиональные трейдеры, они тоже сливают свои депозиты. Такое совсем бывает. Только у профессиональных трейдеров это плата за их ошибки, а у начинающих трейдеров это плата за обучение. К примеру, вы идете на какой-нибудь курс, ну любой вообще, платите за него деньги и учитесь. Вот сливы депозита это то же самое. Вы платите деньги за ваше обучение. Именно так вы должны это воспринимать. Вы не должны огорчаться, вы должны радоваться, что вы чему-то научились. Я понимаю, как сложно справиться с сливами поначалу. Я когда начинал, тоже очень такое подавленное эмоциональное состояние было у меня после больших сливов. Но я опять же менял свое мышление, я знал, что с помощью этого слива я чему-то научился. Плюс ко всему сливы мне добавляли наоборот больше мотивации, поскольку если я слился, значит мне нужно больше знать, значит мне нужно больше опыта У вас должно быть такое адекватное, хорошее отношение ко всем вашим неудачам Что все ваши неудачи ведут вас к успеху Итак, сделочка у нас заходит в плюс произошло шикарное пробитие уровня сопротивления трендового И цена направилась на повышение точно по нашему анализу Шикарное пробитие Итак, две сделочки я совершил, я соблюдаю свой риск менеджмент и ухожу на перерыв. До следующего торгового дня. Друзья, на этом видео подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, я смог вам чем-то помочь. Как-то поменять ваше мышление хотя бы немножко. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, если не подписаны. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого хорошего, самого наилучшего. Помните, что каждая ваша неудача ведет вас к успеху. Все люди, которые чего-то добились, совершали огромное колоссальное количество неудач. Именно из-за того, что неудач у них было больше, чем у обычных людей, они добились успеха. Вот так вы должны мыслить, друзья. Еще раз всем огромное спасибо за просмотр и всем пока.